Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. С вами Владимир Присяжнюк. Друзья, мне очень часто задают вопрос, тогда, когда слушают мои ролики, они спрашивают, а что значит вот это «мы»? Я постоянно говорю «мы», «моя команда», «кто это такие мы»? И сейчас, друзья, я хочу вам представить команду, с которой мы работаем, с которой мы постоянно делаем наши йога-курсы и различные другие курсы. Мне кажется, вам будет очень интересно это узнать. Конечно же, помимо технической поддержки, монтаж, оформление и так далее на канале, у нас есть также команда специалистов, с которыми мы делаем определенные курсы. Первое, это, конечно же, такой же учитель йоги, такой же преподаватель йоги, как и я, начинающий преподаватель йоги, который только начинает свои шаги. Вы видели его уже в нескольких видео. Это Данил. И я думаю, что Даниил скажет пару слов о себе. Всем здравия, дорогие друзья. Меня зовут Данил Пушкарев. И я приветствую вас на канале Йоги Чести. Владимир меня уже представил, и, может быть, вы знаете меня из некоторых видео на нашем канале. Я с 2019 года познакомился с традицией Йоги Чести и через каких-то два месяца сдал экзамен на синий футбол. Потом мне стало интереснее, и я захотел углубить свои знания сдал экзамен на черную футболку, который вы можете посмотреть на нашем канале. Потом я хотел еще больше углубиться в знания и прохожу сейчас обучение на инструктора по йоге, нашей традиции. Мне очень это нравится, и я очень благодарен Владимиру, что он предоставил мне возможность преподавать и транслировать на платформе канала «Йоги. Чести». В этой рамке я буду преподавать уроки для начинающих, для продолжающих. И так как я сам являюсь представителем варна созидания, тоже йогу для варна созидания. Я буду очень рад видеть вас на тренировках на нашем канале Йога Чести. Поступайте по совести и живите честью по прошествию времени я заметил друзья даже те кто занимается очень интенсивной йогой у них все равно не идет тот прогресс о котором они мечтают тот прогресс на который они нацелены и для этого я советую всегда людям немножечко менять свой образ жизни а именно систему питания и для этого друзья у нас в команде есть человек ольга это практикующий специалист здорового образа жизни здорового питания и сейчас Сейчас она сама о себе расскажет. Привет, меня зовут Ольга, и я очень рада менять мир к лучшему с командой Владимира на канале Йога Чести. Питание, движение, психосоматика – неотъемлемые части здорового образа жизни. Я специалист по холистическому здоровью. Именно целостный подход к здоровью человека дает наивысшие результаты и намного эффективнее традиционной западной медицины. В рамках канала Йога Чести я... Познакомлю вас с правилами и секретами здорового питания. Когда и что есть, мы поговорим о качестве и количестве, о том, как правильно приготовить продукт, сохранив в нем максимум питательных веществ и сделать их более биодоступными. Мы вспомним о традициях, обратим внимание, чем питаются долгожители нашего времени. Я расскажу вам о, о мягком перманентном очищении и о многом другом. Постоянно инвестируя немало времени и средств в свое образование и развитие, пробуя все на себе и добиваясь прекрасных результатов, появляется невероятное желание поделиться знаниями со всем миром. Мне всегда нравилось помогать людям. Не только перейти через дорогу, но и ценным советам. Моя цель сделать этот мир более здоровым и осознанным. И я желаю каждому просыпаться по утрам полным энергии, с прекрасным настроением и желанием свернуть горы. До скорых встреч на канале Йога Чести! Друзья, я также заметил, что даже те люди, которые хорошо питаются, ведут здоровый образ жизни, регулярно занимаются йогой, все равно не могут достичь своих целей, потому что у них в голове, в уме какие-то психологические блоки или какие-то психологические дисбалансы. Для этого у нас в команде есть человек Наталья, которая именно и специализируется на том, чтобы убрать все возможные ментальные блоки из нашего ментального тела для того, чтобы облегчить жизнь и для того, чтобы жизнь ваша стала насыщенной и, конечно же, продуктивной и вела вас именно к тем целям, которые вы перед собой поставили. И даже, друзья, если у вас нету никаких целей, то она поможет вам определиться, что это за цели. Поэтому, друзья, оставайтесь на канале Йога Чести, и мы регулярно делаем видео, которые охватывают не только тему йоги как йогической практики или медитации, но также практикуем здоровое питание и, конечно же, устранение различных психологических проблем на пути вашего духовного самосовершенствования. Здравствуйте, меня зовут Наталья Присяжнюк. Я практикующий психолог, специалист по психосоматике, телесный терапевт. Рада вас приветствовать на канале Йога Чести. Здесь я буду отвечать на ваши вопросы, такие, например, как «Почему я вчера еще решил заниматься йогой, но до сих пор лежу на диване?» или «Почему все-таки я начал заниматься йогой, но очень быстро разочаровался в этом. И снова лежу на диване. Чем отличается внутренняя мотивация от внешней? И на многие другие вопросы я буду рада вам ответить. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Йога Чести. Рада встрече с вами. Живите сердцем! С уважением, Наталья Присяжнюк! Я желаю вам всего самого наилучшего! «Поступайте по совести и живите честью». С вами был Владимир Присяжнюк и команда «Йога Чести».